Вы в моей деревне. Начало ноября. Дождей пока нет. Но уже морозец. Ну, пора, боже, да? Ноябрь, начало ноября. Стою около своей лобели. Представляете, какая красота. Какая красота. Она так это в уголочке здесь. Нигде уже ничего никак не осталось. А то она у меня красотульчика такая, посмотрите. Растет и даже рука не поднимается там ее убирать из горшочка. Хотя, в принципе, все убрано, все уже приведено в порядок. Вот покажу вам сейчас Алису. И хотел показать лабелию, которая мужественно сидит ноябрь ябре. Чудо, да? Чудо. Вот бывает же так жизнь. здесь. было достаточно много посажено в разных местах. Но вот эта кучерявица растет, невзирая ни на какую погоду. Бывает и так красавица лобелия. Ну, заморозков таких активных не было, поэтому она здесь такое местечко еще и неветрено, так тихо, она продолжает цвести, на удивление. Конечно, все уже вибрано, обрано, все коршочки пустые. Я их уберу, пока стоят здесь, продувается земелька. И вот так выглядит мой алису. Алису. Видите, он еще декоративный, он еще декоративный, рука не поднимается, его убрать. Хотя, понятное дело, что уже вроде как он отзвел, но так трудился все лето мой Алису. Обязательно посажу его на следующий год, мне он очень понравился. Друзья мои, вам сразу могу сказать, что сажайте смело Алису, и он вас порадует. Своим цветением, своим удивительным запахом, изобилием красоты, которую он дарит, замечательно. Из цветов у меня, конечно, остался только очиток видный еще. Очиток видный. Здесь вдоль стены рос девичий виноград. Весь его прибрали, подстригли, убрали и вот остался очиток. Смотрите, как он хорошо смотрится. За кошечка выглядываю я по утра. И вот он, мой красавчик. И вот он, мой красавчик. Отчиток видный. И он набирает свой цвет. Посмотрите, какие цветочки. Яркие, насыщенные. Всему свое время. Можно полюбоваться красотой. Очитка. Последний из цветочков, который остался. Вот они у меня тут вдоль девичьего винограда растут до определенного времени виноград я убираю и остается вот так очиеток у меня сейчас я вам покажу это вот у нас окно спальня оно выходит во двор и конечно я вижу все те цветы во дворе которые у меня которые у меня посажены Видите, как была очень красивая стена она вся зеленая там у меня вот росли клематисы все их конечно убрала уже холодно в этом году я много сажала алисума, самого простого и чем мне он понравился, смотрите какой он мохнатенький, это вот алисум, который я уже убрала, выдернула и посмотрите какой хороший укрытной материал, здесь у меня гортензия крупнолистовая, листовая и вот так я покрыла, смотрите как хорошо, вот климатисто-то основание я тоже веточками алисума прикинула, вот посмотрите как отлично. Так что на следующий год я обязательно посажу Алису. Буду искать какого-то другого цвета. У меня был в этом году белый, такой сиреневатый, желтый не зашел. И буду я обязательно подбирать семена на следующий год, не торопясь. Алису мне очень понравился. Вот так выглядит мой огород. Тут у меня еще петрушка, которая не боится, в общем-то, морозов. Мы ее щипим, кушаем зелень. Тоже все уже убрано, прибрано. Ну, вот опять же, как не полюбоваться на мою декоративную капусту. Смотрите, какая это прелесть. У меня ее было здесь очень много. Я ее потихоньку даю курам, потому что зелени уже сейчас такой нету. Я ее выдергиваю, додаю им. Они прям безумно рады. Вот. Оставила вот так вот несколько стучек полюбоваться для себя, для красоты. Смотрите, какая красавица. Как выглядит капуста декоративная. Уж очень хороша она. Уж очень хороша. Смотрите, какие ажурные листья. Очень красиво. Как природа создает красоту. Вот на диву просто. Такие листья ажурные, красивые. Последние цветы ноябрь. Сама говорю, что все последние, последние. Знаете, у меня цинирария еще вот сидит. Цинирарию не убираем, она как-то декоративно еще вот украшает. Хотя, понятно, видите, побела ее немножко. Но ее светлые листья, они достаточно неплохо смотрятся. Еще пока тут в огородике. Вот опять же про олисс, посмотрите. Вот видите, как мы закрываем, здесь у нас поступает вода на полив, и мы закрываем вот какими-то веточками. На зиму мы колодец отключаем и закрываем вот таким крупным материалом, всяким разным. Тут еще у меня кучка осталась Алисума, я буду укрывать. Кли... Мне надо укрыть клематис. Вот клематис я тоже подкидаю туда Алису, Смотрите, какой отличный крупный материал. Просто рекомендую и сама буду сажать на следующий год Алису. Такой однолетний прихотливый Очень неприхотливый в посадке и в уходе тоже. Совсем скоро-скоро зима. Наступит время для раздумий и планов на следующий год. Я тоже строю свои планы на следующий год. Что посадить, какие сорта помидоров, огурцов. Все уже списочек составляю. Так что, друзья, ждем весны следующего года, посадок, пока ноябрь. Строим планы. Какие-то есть планы. Поделочек поделать таких, что-то пошить. Давайте немножко отдохнем, друзья. Строим планы на следующий год. Мира вашему дому, друзья мои.